чувствую, что мы с тобой идём ко дну Идем ко дну Ты набираешь номерное, но я не возьму Но ты не знал, что мне нужно Я люблю тебя, я-я-я Себя искал Нас слабо потерять Мне кажется, что мы с тобой идем ко дну What Boy. Boy.